Приветствую вас, дорогие друзья! Итак, мы с вами продолжаем разбирать нашу косметичку Ламбре. И в ближайшие два занятия, сегодня и завтра, мы с вами посвятим косметике по уходу за кожей лица. Мы уделим с вами внимание этой теме, очень интересной, очень благодатной, дающей отличные результаты при правильном ее применении. Будем разбираться в этом вопросе. Сегодня мы с вами разберем базовые понятия, получим базовые знания, которые необходимы для того, чтобы уход за кожей был эффективный, чтобы он давал те результаты, которые мы хотим, чтобы мы могли сделать самое главное, то ради чего используется косметика по уходу за кожей лица. Сохранить нашу молодость, сохранить молодость лица. Как можно дольше. Итак, давайте начнем с самой базы. Что же такое кожа? Да, здесь я делаю такой небольшой экскурс в анатомию, в программу школы. Итак, кожа прежде всего, это самый большой орган человека. Вот, кожа играет огромную роль в нашей жизни без наличия кожи на нашем теле мы бы наверное просто не могли бы существовать поэтому это жизненно важный жизненно необходимый орган нашего тела кожа состоит из трех слоев вот здесь вот на картинке вы можете посмотреть это эпидермис самый верхний слой кожи дерма и гиподерма я сейчас не буду вдаваться в подробности в детали если вам интересно, изучите более подробно этот вопрос, потому что каждый слой еще состоит из подслоев. То есть это очень интересная тема, очень интересный состав кожи, очень сложный орган, так же как в принципе все наше тело. И для того, чтобы разобраться в том, как оно функционирует, я вот рекомендую вам изучить дополнительные материалы которые помогут понять то, как работает наш самый большой орган. Кожа, она отличается тем, что еще она постоянно обновляется, обновляется быстрее, чем какой-либо другой орган в нашем теле. Кожный покров постоянно находится в процессе обновления и за счет этого, собственно говоря, сохраняет свои функции. Функций у кожи тоже очень много. В частности, функция защитная, то есть кожа защищает наше тело от внешнего, внешней окружающей среды, кожа носит терморегуляционный, терморегуляционную функцию, да, то есть регулирует температуру нашего тела, помогает поддерживать температуру нашего тела. Тоже очень важная функция. Далее, функция рецепторная. Благодаря кожному покрову мы можем чувствовать, мы можем ощущать вот эти вот, получать тактильные ощущения. Мы можем определять, какое, то есть что-либо из среды на ощупь. Далее, кожа является еще и выделительным органом, то есть через кожу выделяются продукты переработки как самой кожи так и нашего тела а при этом кожа является еще и производителем она участвует в производстве некоторых гормональных наших составляющих да то есть тот же самый витамин d например он производится в нашей коже Ну и кожа носит такую Демонстрационную функцию, то есть то, как мы выглядим, то, как мы являем себя окружающему миру. Вот это, то есть кожа придает нам такой некий внешний вид, который, собственно говоря, и визуализируется всеми остальными. И здесь вот на слайде я крупными буквами такими написала. Это действительно очень важный, на мой взгляд, момент. То, что кожа является индикатором внутреннего, физического и эмоционального состояния человека. И это очень важно понимать, потому что иногда мы пытаемся решить какие-то проблемы, которые у нас возникают с кожей, но эти проблемы очень часто являются просто следствием наших каких-то внутренних проблем, которые у нас существуют. И без решения этих внутренних проблем говорить о здоровой коже просто невозможно. Именно поэтому, когда ко мне обращаются за консультацией по подбору средств, по уходу на кожей я начинаю с вопросов которые вообще очень далеки от косметических средств то есть я задаю вопросы во первых о том какие проблемы беспокоят человека да, то есть связанные с той же кожей, какие задачи человек хочет решить с помощью косметических средств и очень часто выясняется что корень этих проблем находится внутри и всегда задаю вопрос сколько человек пьет воды в день потому что очень часто сталкиваюсь с такими ситуациями что кожа просто обезвоженная обезвоженная кожа это обезвоженное тело и соответственно если не начать этот решать вопрос этот вопрос решать изнутри Сколько бы вы ни пытались решить этот вопрос с косметическими средствами, вы не сможете этот вопрос решить кардинально. Вы не сможете эту проблему устранить, потому что проблема глубже. Очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда какие-то проявления на коже являются результатом, нездорового желудочно-кишечного тракта, например, да, проблем с печенью, пигментация на коже – это очень часто проблемы именно с печенью и с поджелудочной железой. То есть я еще раз хочу показать вам, что кожа является индикатором вашего внутреннего состояния. И поэтому отслеживайте все те сигналы, которые вам подает тело через кожные покровы в том числе. Вот, поэтому к уходу за кожей всегда нужно подходить комплексно. Это комплексная задача. Здесь, конечно же, будут и косметические средства, которые мы будем использовать для поддержания кожи. Но уделить вопрос здоровью, вашего тела тоже очень важно, то есть это тоже очень важный аспект, без него, как я уже сказала, еще раз повторю, невозможно получить здоровую кожу, если у вас есть внутренние проблемы по здоровью, это просто невозможно, это все будет какой-то Попытка замаскировать эти проблемы, да, то есть как временно это можно делать, когда, например, это очень нужно и какие-то эстетические вопросы выходят на первый план. Но а, если мы говорим о решении проблемы в корне, то всегда нужно смотреть на это на, в комплексе. Вот, поэтому а, с, еще раз просто отслеживайте то, что вам сигналит кожа и решайте всегда этот вопрос комплексно. Важный, важный базовый такой момент, важно, в котором важно разобраться, это то, что существуют разные типы кожи. Существует четыре основных типа кожи, это нормальная, сухая, комбинированная и жирная. Мы их сейчас с вами более подробно разберем, разберем, чем они особенны, чем они отличаются и какие особенности ухода за той или иной за тем или иным типом кожи. Вам, у вас будет домашнее задание определить тип своей кожи и, соответственно, сделать из этого вывода и скорректировать при необходимости тот уход, который вы осуществляете за кожей лица. И в классификациях иногда можно встретить такой тип кожи, как чувствительная. Да? То есть, если вы вдруг будете изучать дополнительные материалы, вы можете столкнуться с, да, с, да, с, еще и с, пятой, с пятым типом кожи. Но <coughs> мнение косметологов, профессиональных косметологов заключается в том, что не существует отдельного типа кожи, как чувствительная. Каждый из типов кожи, будь то нормальная, сухая, комбинированная, жирная, могут быть чувствительными они могут быть чувствительными ситуационно, да, то есть в связи с какими-то изменениями в вашей жизни, в вашем теле и так далее, то есть могут проявляться какие-то периоды чувствительности вот. есть тип кожи сухая кожа которая наиболее предрасположена к повышенной чувствительности чувствительность еще может быть отражением опять-таки каких-то внутренних проблем которые есть у вас внутри в организме да то есть повышенная чувствительность вот соответственно не существует такого отдельного типа кожи, как чувствительная. Чувствительность есть как периодическая особенность любого из типов кожи. Если же у вас кожа чувствительная все время, да, то здесь два варианта. Либо у вас сухая кожа, а сухая кожа, она очень чувствительная. Или у вас есть какие-то серьезные внутренние проблемы. В организме, которые таким образом выражаются через вашу кожу. Итак, давайте разберем более подробно каждый из этих типов кожи. Начнем, конечно же, с нормального типа. Нормальный тип это принято называть нормальной кожей то, что Внешне выглядит как полностью сбалансированная кожа, то есть у этой кожи есть такая матовость или какой-то легкий здоровый блеск, небольшие слегка заметные поры, у этой кожи нормальная плотность, она ровная, достаточно ровная, на ней нет пятен, нет сосудистой сетки, нет жирного блеска. Эта кожа, она очень устойчива к внешним факторам, она не проявляется, то есть нет каких-то проявлений, когда происходит смена климата или происходят какие-то гормональные изменения. Вот. И надо сказать, что нормальная кожа на сегодняшний день встречается крайне и крайне редко. Вот, то есть это, это большая редкость на сегодняшний день, то есть поскольку влияет очень много факторов на тип кожи, это и генетика. То есть изначально генетика определяет тип кожи, затем на тип кожи влияет, очень сильно влияет образ жизни, тот, который мы ведем, да, то, чем мы питаемся, то, как мы, то есть какой у нас распорядок дня. То есть это все сказывается на состоянии нашей кожи. Экология тоже очень сильно влияет на состояние нашей кожи. Соответственно, нормальный тип стал, к сожалению, сейчас очень большой редкостью. Вот. Со временем нормальная кожа с возрастом приобретает особенности сухого типа. То есть она становится более похожей на сухую кожу. Дальше, что еще, чем еще отличается нормальная кожа? То есть нормальная кожа отличается тем, что у нее нормальная деятельность сальных желез. Благодаря этому есть вот этот вот матовость или легкий блеск, здоровый блеск. Да, и особенно могут выделяться лоб, подбородок и нос. Вот а С этой кожей нет никаких проблем в подростковом возрасте, то есть нет такого, у нормальной кожи нет такого вообще понятия, как проблемная кожа. Нормальная кожа не бывает проблемной. И при правильном уходе нормальная кожа стареет достаточно медленно, ну, то есть это очень такой благодарный тип кожи. Вот жалко что встречается ли редко что какие особенности ухода если вдруг так оказалось что у вас нормальная кожа вот вам можно позавидовать Потому что основные правила при уходе за нормальной кожей – это просто поддержка ее и профилактика каких-то возрастных изменений. Здесь важно увлажнять, ну так, без какого-то фанатизма питать, да, то есть такое достаточно сдержанное питание. Очень важно ее не пересушивать, поскольку, как я уже сказала, нормальный тип кожи, он стремится к сухому, соответственно, здесь важно не пересушивать. Нужны кремы легкой консистенции, не жирные, жирные кремы не нужны. Вот, то есть... Здесь у главная основная задача ⁇ это поддержка и профилактика возрастных изменений, увлажнение и легкое питание. Что, собственно говоря, и является профилактикой возрастных изменений. Вот это то, что касается нормальной кожи. Ну, кожа редкая, поэтому вероятность того, что вы столкнетесь среди клиентов с такой кожей, тоже достаточно низкая. Но все же об этом нужно знать, что такая кожа существует. Дальше. Второй тип кожи – это сухая кожа. Сухая кожа. Я специально подобрала картинку более такой возрастной кожи, поскольку в интернете, вот если посмотреть картинки в интернете, они все одинаковые, все абсолютно одинаковые, когда начинаешь, то есть изучаешь вопрос... По типу кожи, то есть все абсолютно одинаковое. На, в интернете вот, и как раз существует та самая нормальная кожа. То есть нормальная кожа большей частью осталась именно на страницах, глянцевых журналах и в рекламных постерах в интернете. Так вот, вернемся к сухой коже. Сухая кожа, она очень тонкая, очень нежная, она очень ранима И именно поэтому вот я сказала, что она очень чувствительная. Кожа настолько тонкая, что видно вот эту капиллярную сетку, просвечивают сосуды. Вот. Кожа очень чувствительна к проявлениям окружающей среды. Сразу реагирует шелушением, покраснениями, то есть на температуру на какие-то, на смену климата и так далее, то есть она сразу реагирует. Маленькие, почти незаметные поры у этой кожи, полное отсутствие жирного блеска, то есть кожа абсолютно матовая периодически возникают шелушения, стянутость, сухость. Это связано как раз с тем, что кожа очень чувствительная, она прямо очень быстро реагирует на любые перемены внутри нас, любые перемены во внешней окружающей среде, то есть очень сильно на это реагирует. В молодости эта кожа выглядит просто отлично. Вообще это, вот, это мечта очень многих девушек. Нет никаких проблем, но эта кожа, этот тип кожи склонен к раннему старению. Буквально уже в 25 лет начинают появляться новые морщинки. И этот тип кожи, он как раз стареет через появление большого количества мелких морщинок. Вот, то есть так стареет сухой тип кожи. И, соответственно, главная проблема, которую, которую нужно решать при уходе за сухой кожей, это как раз эти морщины и сухость. Что касается особенностей ухода, сухая кожа, сухой тип кожи не любит воду, то есть он не любит частый, частый контакт с водой, поскольку вода, начинают вытягивать воду из кожи и чтобы вот как бы тоже вам для информации увлажненность нашей кожи зависит не только от количества воды в нашем организме но еще и от количества жира как бы странно это не звучало да но именно жирных клеток которые эту воду собственно говоря и удерживают поэтому если мы говорим о какой-то коррекции например в рационе питания если вы хотите, чтобы у вас была здоровая кожа, следите за тем, чтобы в вашем рационе было достаточное количество хороших жиров. Что такое хорошие и плохие жиры, изучите, пожалуйста, самостоятельно. Вот, Но это напрямую будет влиять на состояние вашей кожи в том числе. Итак, не любит воду, поэтому... Один раз в день эту кожу все-таки нужно очищать с водой. Если кожа чувствительна к водопроводной воде, значит используем бутылированную воду. Вот. И все остальные разы, если требуется очищение кожи, мы очищаем кожу с помощью косметического молочка, специального молочка. Эта кожа... Как бы предъявляя требования к а, очищению, здесь нужно очень деликатное очищение, то есть нельзя ее тут прямо каждый день скрабировать, как например другие типы кожи, то есть применять какие-то абразивные средства, очищение должно быть очень деликатное и желательно использовать специальные средства для очищения сухой кожи. Дальше. Эта кожа требует полноценного увлажнения и питания. То есть, вот, когда я говорила о том, что важно обеспечить правильный уход, это как раз вот тот момент, что... За сухой кожей требуется очень тщательный уход, если есть намерение сохранить молодость этой кожи, за ней нужно очень тщательно ухаживать, ее нужно увлажнять очень хорошо, тщательно, ее нужно питать хорошо, то есть она в этом смысле очень капризна и очень требовательна. В смысле ухода ночные кремы должны быть достаточно жирными, да? то есть если днем мы не можем использовать какие-то кремы с, с хорошей жирностью, то ночные кремы должны быть прям очень хорошо промасливающие, такие питающие и они должны быть достаточно жирными. В качестве дополнительного ухода сухому типу хорошо будут идти маски с кремовой текстурой не с гелевой, то есть не на водной основе, а именно на, с кремовой текстурой. Про пилинги сказала, то есть только без твердых частиц и крайне редко, то есть если пилингуется сухая кожа, то опять-таки какими-то специальными средствами, в которых не используются, не используются твердые частицы, да, то есть это противопоказано для сухой кожи. И то есть мы используем средства крайне редко. Дальше, эту кожу нужно очень тщательно беречь от прямых солнечных лучей, потому что любое внешнее воздействие очень сильно влияет на сухую кожу и быстро ее ставит. Ну и еще раз повторюсь, что при регулярном, регулярном очень важном, правильном уходе можно сохранить молодость Кожи, сухой кожи, достаточно долго. Следующий тип кожи – это жирный тип кожи. Жирная кожа, вот посмотрите на фотографию, она, видите, насколько она отличается от сухой, да, то есть совсем другая. Она отличается увеличенными порами, это вот даже видно на фотографии, по всей поверхности кожи лица. Она отличается наличием жирного блеска, поскольку сальные железы работают очень интенсивно. Кожа имеет такой грубоватый вид, она неровная, со всякими неровностями. Это вот на фотографии тоже видно. Она очень плотная, она такой повышенной плотности и склонна к формированию черных точек и угрей. Поскольку идет активный процесс сала выделения, соответственно, поры закупориваются салом в перемешку с пылью, с грязью, и в результате появляются источники воспаления. Кожа, как правило, имеет такой сероватый оттенок лица кожа доставляет такие немалые проблемы в подростковом возрасте она, как правило, бывает проблемной в этот период но плюс этой кожи заключается в том, что вот это, вот это повышенное салоотделение, оно дает очень хорошую защиту от каких-то мелких мимических морщин на жирной коже этих морщин Бывает очень и очень мало до прямо вот до самого позднего возраста. То есть иногда смотришь на, на жирную кожу и говорят, ты совсем не меняешься, ты совсем не стареешь. Хотя жирный тип кожи тоже стареет, но стареет немножко по-другому, И я сейчас скажу вам как. Опять-таки, благодаря вот этой повышенной, повышенной деятельности сальных желез, то есть это обеспечивает высокую эластичность к, у кожи, да, то есть поскольку сохраняется влага в коже, благодаря наличию жирного вот этого покрова, кожа очень устойчива к воздействию окружающей среды. Она не предрасположена к преждевременному старению по сухому типу в частности. Да? И а, особенностью является то, что после 30 лет жирный тип кожи, он преображается в комбинированный тип. Комбинированный тип мы сейчас с вами следом разберем. И вот что касается старения, жирная кожа стареет а, а, это, это говорят лицо плывет или вот опускается лицо, то есть оно становится, утяжеляется, появляются брыли, появляются глубокие мимические носогубные складки, то есть опускаются веки, то есть кожа, жирный, жирный тип кожи стареет именно вот таким образом, то есть меняется конфигурация в районе подбородка, шеи, то есть изменения происходят вот по такому типу. Что касается ухода, что здесь важно? Самое главное для жирного типа кожи – это правильное регулярное очищение. И я бы сказала очищение, очищение, очищение, прямо три раза. Здесь очень важно очень тщательно очищать эту кожу. Здесь применимы в качестве дополнительных средств и скрабы, пилинги, то есть их можно использовать 2-3 раза в неделю, гораздо чаще, чем у сухой кожи. То есть здесь важно кожу очень тщательно очищать, использовать средства для очищения именно жирного и комбинированного типа кожи, поскольку они более глубоко очищают нашу кожу, а здесь важно именно глубокое очищение для жирного типа кожи рекомендуется использование всевозможных губочек, щеточек то есть для очищения. То есть использовать средства, то есть наносить их на щетку или на губочку и с помощью их уже очищать лицо. Дальше. Для этой кожи в любом случае важно увлажнение и питание, но здесь это не так прямо вот очень сильно важно, как при сухой коже. Но все равно важно увлажнять и питать, то есть поддерживать кожу. Вот, и важно использовать средства с противовоспалительным составом. Поскольку кожа склонна к воспалительным процессам, поэтому все противовоспалительные составы для ухода за жирной кожей приветствуются. И приветствуются средства, которые регулируют салоотделение, для того, чтобы не вырабатывалось излишнее сало. Соответственно, эти средства в этом нам способствуют, и нет лишнего сала, нет лишних закупоров, нет лишних проблем с воспалением. Вот. Ну и средства, которые придают, дают матирующий эффект, то есть они э, имеют такую же функцию, то есть они точно так же регулируют салоотделение. Для жирной кожи это прямо вот очень даже хорошо, очень показано. Вот это то, что касается жирного типа. И последний тип – это комбинированный тип, комбинированный тип кожи. Э, и это самый распространенный тип кожи это кожа она отличается тем что на разных участках присутствуют признаки разных типов кожи здесь есть признаки могут вернее быть признаки и нормальной кожи и жирной и сухой то есть на одном лице у нас присутствуют разные типы кожи как правило у комбинированного типа кожи т зона покрыта увеличенными порами и почти все время блестит то есть вот получается, что вот эта Т-зона. Т-зона – это лоб, нос и подбородок. Соответственно, эта зона у нас получается жирная кожа. Да? А при этом щеки, например, кожа на щеках, на висках, а на скулах, она может быть либо сухой, либо нормальной. Вот. Соответственно, сальные железы активны только в Т-зоне. Вот. В разные фазы менструального цикла появляются комедоны и гнынички, то есть эта кожа, она реагирует на разные фазы менструального цикла, если вот, то есть, как правило, например, в течение месяца нет никаких проявлений, а в определенные дни начинают появляться какие-то прыщички, покраснения, воспаления. то есть это вот свойственно именно комбинированной коже. В подростковом возрасте комбинированная кожа также является проблемной. Она доставляет неприятности своей хозяйке или хозяину. Вот. Эта кожа также не склонна к раннему старению при правильном уходе. И с возрастом комбинированный тип кожи приобретает свойства нормальной кожи. То есть уменьшается выделение Уменьшается работа, понижается работа сальных желез, то есть уменьшается количество делеваемого сала. И, соответственно, кожа на лбу, носу и подбородке остается менее, становится менее жирной, и кожа приближается к нормальному типу кожи. Что касается ухода. По уходу здесь важно, также важно очищение, уход за комбинированной кожей схож с уходом за жирной кожей и соответственно здесь очищение по-прежнему очень важно, да? тем более если например сальные железы работают достаточно активно и область лба, носа, и подбородка быстро салятся, то значит вот это есть яркое проявление и очищение очень важно. Но при этом надо иметь в виду, что остальные участки кожи-то другого типа, и если их очень сильно чистить, то, соответственно, их можно повредить. И поэтому, когда мы, например, используем какие-то очищающие средства, то мы не делаем упор на щеки и другие сухие участки, более сухие участки лица, да, то есть делаем акцент именно на а, Т-зону, вот, и а, в связи с этим, в связи с тем, что есть участки нормальной и сухой кожи на лице, здесь тоже очень важно увлажнение, вот, то есть очень важно увлажнять эту кожу, ухаживать именно по а, типу нормальной кожи на всех участках, кроме Т-зоны, да. здесь также будут... А, Актуальные противовоспалительные составы, здесь также будут актуальные средства, которые регулируют салоотделение. И здесь комбинированная кожа очень любит чередование температур при умывании. Она тем самым, ну, скажем так, закаляется и улучшается салоотделение, то есть нормализуется салоотделение. Это для комбинированной кожи прямо очень полезно. Вот, это что касается типов кожи. И если говорить про типы кожи, как я уже сказала, у вас будет задание с определением своего типа кожи, посмотрите, пожалуйста, по тем признакам, которые существуют у того или иного типа кожи. У вас еще будет раздаточный материал в помощь, и там будет табличка, которая поможет вам определить тип кожи. Потому что тип кожи определяет программу дальнейшего ухода за кожей лица. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что, к сожалению, наши милые дамы не умеют самостоятельно определять тип кожи. И очень часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда хозяйка комбинированной или жирной кожи утверждает, что у нее сухая кожа. Но здесь нужно различать. Нужно различать обезвоженную кожу и сухую кожу – это совершенно две разные вещи. Обезвоженная кожа – это кожа, которая не получает полноценный уход, это кожа, которая транслирует внутреннее состояние организма, то, то есть, скорее всего, есть обезвоженность всего организма, но при этом по признакам по всем признакам это комбинированная или, или жирная кожа. Самый простой способ, то есть критерий для определения типа кожи для меня это, в частности, поры, да, то есть у сухой кожи не бывает широких пор. Нигде не бывает широких пор. Если есть широкие поры в области носа, например, да, все, эта кожа уже не сухая, она просто требует полноценного ухода. Она требует, чтобы ее накормили и напоили. Вот, поэтому подбираем, мы с вами подбираем, об этом будем говорить завтра, о подборе средств, подбираем с вами средства для ухода уже исходя из нашего основного типа кожи, вот, и опираемся на текущее состояние кожи, на тех проблемах, которые существуют у кожи на данный момент. И что касается ухода за кожей лица, здесь очень важно соблюдать этапы ухода. Очень часто сталкиваюсь с тем, что наши милые женщины пренебрегают этапами ухода. Но это просто самое главное, это золотое правило ухода за кожей лица. Делать, ухаживать за лицом в три этапа. Обязательно. Первым этапом обязательно идет очищение, вторым этапом обязательно идет тонизирование, и только третьим этапом идет увлажнение и питание. Нет смысла увлажнять и питать неочищенную кожу. Вы всю грязь, которая появилась на поверхности вашего лица, снова загоните внутрь. И вы тем самым загрязняете вашу кожу, вы создаете там проблемы, вы не помогаете ей оздоравливаться. Нужно помогать коже очищаться, нужно давать ей такую возможность, и нужно это делать два раза в день. И для многих бывает понятно, почему нужно очищать кожу вечером. Понятно, я снимаю декоративную косметику, то есть мне нужно очистить лицо, то есть все понятно, да? И, ну, тут, знаете, какой момент, даже если вы не наносите декорати, декоративную косметику, все равно имеет смысл очищать кожу лица. И для того, чтобы понять, зачем это делать, сделайте очень простой эксперимент. Например, вы целый день проводите, то есть проводите день, да, куда-то ходите, куда-то ездите и так далее, и вечером приезжаете домой, или, например, дома находитесь, неважно. Возьмите ватный диск, нанесите на него тоник и протрите ваше лицо. И после этого посмотрите на этот ватный диск. Посмотрите, что на этом ватном диске. Вы не увидите чистого ватного диска. Вы на этом ватном диске увидите все, что попало на ваше лицо, все то, что выделила ваша кожа в течение дня. И вот с этим совсем вы ходите. И если на это вы просто нанесете увлажняющий крем или питающий крем, то вы смешаете ваш крем с той грязью, которая находится на поверхности вашего лица. Вот. То есть вечерним уходом как бы более-менее понятно. Иногда не до конца понимаю, зачем нужно очищать кожу ночью, ой, вернее, утром, после ночи. Дело в том, что все процессы детоксикации, да, когда кожа выделяет переработанные средства, выделяет токсины на поверхность, как я уже сказала, кожа у нас является, вносит еще и выделительную функцию, да, соответственно, все эти процессы очень активно идут ночью, ночью, и поэтому утром на поверхности кожи у нас с вами выделяются все, продукты жизнедеятельности нашей кожи, которые выделились через поры. И их нужно а, тоже убрать, да? их тоже нужно почистить. Поэтому утром, перед тем, как вы начнете наш ваш замечательный день, а, сделайте очищение вашей кожи обязательно. Вот. И а, после того, как вы очистили кожу, кожу днем или вечером, а, вы а, переходите к этапу тонизирования. Иногда встречаюсь с ситуациями, когда пренебрегают этапом тонизирования, не понимают, зачем нужен тоник. Тоник – это ваша, ваша экономка, потому что использование тоника увеличивает эффективность использования кремов на 40%, в среднем на 40%. Соответственно когда мы с вами тонизируем нашу кожу, во-первых, мы снимаем оставшиеся какие-то частички грязи, может быть, что-то там осталось недоочищенное, да, и второе, мы подготавливаем кожу к нанесению крема. У нас кровеносные сосуды приходят в тонус, и они готовы активно впитывать, вбирать те увлажняющие, питающие средства, которые мы нанесем следом. Поэтому обязательно используйте тоник, и тем самым повышайте эффективность ваших косметических средств. И третьим этапом у нас с вами идет увлажнение и питание. Это использование кремов, сывороток, которые внесут несут влагу в нашу кожу и внесут полезные микроэлементы в нашу кожу. Вот, соответственно, сюда можно отнести еще и масла специальные для лица. Вот, то есть все это увлажняет и питает нашу кожу. Поэтому используйте, пожалуйста, все этапы ухода, соблюдайте их, соблюдайте это золотое правило ухода за кожей лица и ваша кожа вас обязательно отблагодарит. Ну и в заключение фатальные ошибки ухода, то есть такие очень грубые ошибки, которые приводят к тому, что мы очень быстро теряем красоту нашей кожи. Ну, во-первых, это нерегулярность. Это мы иногда начинаем прибегать к уходу за кожей, начинаем что-то наносить, как-то очищать, когда у нас начинают появляться проблемы. Вот мы увидели морщины и начали а, ухаживать, вылезли какие-то прыщики, мы начали заниматься кожей. Но, а, как и в любом деле, профилактировать гораздо проще, гораздо легче, чем а, лечить, вот, чем исправлять уже сложившую ситуацию. И если вы хотите, чтобы у вас в 50, в 60, в 70 лет была красивая, подтянутая кожа, ухоженная Начинать ухаживать за кожей лица необходимо с подросткового возраста. Именно тогда, когда кожа еще молода, красива и э, прекрасно выглядит, вот с этого момента нужно начинать за ней ухаживать и продолжать это делать регулярно. Следующая ошибка – это пренебрежение этапами. Ну, об этом я уже вам рассказала, то есть не пропускать ни один из этапов, делать все три этапа обязательно два раза в день. То есть в строго определенной последовательности сначала у нас идет очищение, потом тонизирование, потом идет увлажнение питания. То есть вот это жесткая связка, которую необходимо использовать при уходе за кожей лица. Просто страшная-страшная-страшная ошибка, которая просто убивает нашу кожу, это ложиться спать с декоративной косметикой на лице. Вот, это просто, мне трудно передать, что происходит с вашей кожей. Ваша кожа задыхается, она не может функционировать полноценно, она не может выполнять свои функции. И она очень сильно страдает и просто очень за одну ночь стареет, я не знаю, там на год. Вот, поэтому не делайте этого, всегда ложитесь спать с чистой кожей. Дальше. Использовать щелочное, обычное туалетное мыло для очищения. Ну, я надеюсь, что таких людей становится все меньше и меньше но все же не могу об этом не сказать использование туалетного мыла для кожи лица очень вредно, поскольку щелочное мыло полностью уничтожает вот этот вот липидный слой который у нас существует на коже который несет функцию и защитную и сохранение влаги в нашей коже и уничтожение этой липидной пленки приводит к тому что наша кожа становится открыта для всех внешних бактерий каких-то вредителей и так далее и грязи да? все проникает внутрь. и второй момент это то что Влагу, влагу нечему удерживать, она испаряется, наша кожа высушивается, обезвоживается, вот, поэтому использование щелочного обычного туалетного мыла для очищения просто противопоказано, этого нельзя делать, никогда так не делайте, ну и последняя ошибка это пытаться решить свои внутренние проблемы организма только косметическими средствами, как я уже сказала, Кожа является индикатором нашего состояния организма и если ваша кожа постоянно вам сигналит о каких-то проблемах косметическими средствами, мы можем решить вопрос только временно и, и то незначительно. Кардинально мы этот вопрос не решим, поэтому состояние кожи лица это комплексная задача и решать ее нужно обязательно в комплексе. Ну что ж, на этом, на сегодня мы с вами занятия заканчиваем. Мы разобрали с вами базовые понятия, которые нам понадобятся для выбора правильных средств для именно своей кожи. И завтра мы с вами уже непосредственно разберем линейки, которые существуют в компании Lambre, Посмотрим, для какого типа кожи они подходят, для решения каких задач они подходят, как ими пользоваться. То есть мы завтра с вами более подробно разберем уже косметическую линейку компании Ламбре. На сегодня все. Переходите к выполнению домашнего задания и до встречи завтра.